Мы знаем теорию о том, что человеку нужен человек, о том, что мы живем семьями, о том, что это хорошо, правильно строить семью, строить отношения. Точно так же мы знаем про то, что нормально быть одному и не обязательно жить в семье, и не обязательно иметь детей и так далее. Мы живем в такое время, когда у нас нормой вообще является практически все. Собственно, отсюда и родилось это видео, потому что в тяжелые времена для людей вырастают различного рода убеждения, которые не столько помогают людям, сколько делают не норму нормой. И все бы ничего, если бы это действительно не имело каких-либо последствий. Часто одиночество приводит к болезням и суициду. То есть это не так безобидно и не так безопасно, как пытаются представить другие люди. И одиночество — это чувство. Чувство, испытываемое самим человеком. Это не столько состояние, когда человек находится один, потому что состояние одиночества, оно бывает как добровольным, так и недобровольным. А, вот. а чувство одиночества — это собственный выбор и оно бывает связано не только с нахождением в одиночестве но и бывает связано с переживанием каких-либо личностных кризисов личностных экзистенциальных чувств и так далее так вот хотелось бы поговорить о том зачем все-таки человек для отношений нужен и зачем вообще человеку эти отношения когда есть я то мне нужен второй человек для того, чтобы в нем отражаюсь я, чтобы понять, кто я есть такой. Когда у меня нет человека для отношений, тогда я не знаю, кто я. Мне негде это посмотреть. Когда я отражаюсь в мире, это слишком большое отражение, чтобы я из всего, всей этой информации понял, кто я такой. Ну, как отражение в море, отражение в капле, оно сильно разное. Так вот, нам нужен второй человек. Не для того, чтобы было, не для того, чтобы о ком-то заботиться и так далее. Впрочем, это все тоже варианты. Но когда рядом со мной есть человек... Я в нем вижу то, что есть во мне. И тогда через это я понимаю, что во мне есть и кто я такой. Если мне что-либо здесь не нравится, работаем здесь. И тогда я уже здесь вижу что-либо другое. Таким образом... «Мне нужен другой человек для того, чтобы понять, кто я такой, кто я есть». Вот почему, когда нет такого человека, это приводит к заболеваниям и суициду. Человеку становится страшно, неуютно, достаточно тревожно, и тогда он хочет избавиться от этих эмоций. Иногда люди наивно полагают, что другой человек это может быть ребенок, это может быть родитель, это может быть друг, это, это может быть другие люди, которые живут в социуме. Однако, отражаясь в других людях, а мы это всегда делаем, мы здесь не находим подтверждение, кто я такой до конца. Для этого существует единственный человек. Мы его поэтому и называем наш человек. То есть в этом я отражаюсь полностью, и тогда мне с ним как-то понятно, в других людях я никогда полностью не отражаюсь, и эту информацию я в них получить до конца не смогу, не смогу это осознать. Мы всегда говорим о том, что люди разные и люди другие. Поэтому человеку для отношений действительно нужен человек. Отражаясь в кошках-собаках, несмотря на то, что говорят, что животные похожи на своих хозяев, нам все равно сложно понять, кто я такой. Поэтому, если вы хотите понять себя, то действительно для отношений нужен другой человек. Какой я человек? И я решаю тоже самостоятельно, и вывод делаю самостоятельно. Поэтому рядом с хорошим человеком всегда есть хороший человек, а рядом с плохим человеком может никого и не оказаться. Ему крайне тяжело пережить второго плохого человека, ведь человек к человеку подбирается по образу и подобию. То есть мы всегда находим человека похожего на нас он всегда закрывает наши потребности. Именно поэтому мы и отражаемся друг в друге. Именно поэтому есть народные поговорки, говорящие о том, что муж и жена как два сапога пара. Если с вами рядом никого нет, самое время познакомиться с самим собой и разрешить себе отношения. Никто никогда не заставит себя терпеть что-либо в отношениях. Никто никогда не заставит себя терпеть какого-то такого человека, которого невозможно вытерпеть. И так далее. Если вы хотите счастливых отношений, но они не получаются, здесь самый простой способ работы со специалистом, который поможет вам разобраться, э, во-первых, что происходит. И самое главное, исправить это. Потому что что происходит, я думаю, вы и сами понимаете, происходит то, что вас не устраивает то, что есть. Приходите в кабинет к психологу и вместе с ним а, сделайте свою жизнь счастливой. Это на самом деле не так долго и не так дорого.